Привет из Мексики, меня зовут Марина. Если вы находитесь в поисках счастья, это как раз то видео, которое вам нужно. Почему? Да потому что здесь я хочу рассказать о том, как я сама искала это самое счастье и к чему меня это привело. А зачем я хочу это рассказать и зачем вам нужно это слушать? Да потому что, возможно, через мой опыт вы сможете увидеть какие-то свои ситуации, свою жизнь другими глазами. И опять-таки, возможно, вот это самое осознание станет как раз тем самым толчком к счастью, который вам необходим в данный момент. Итак, моим первым шагом было образование. Всех нас в детстве воспитывали, что залогом хорошего будущего является хорошее образование. Если у нас будет хорошее образование, будет хорошая работа. Если будет хорошая работа, Будет хорошая зарплата, а если будет хорошая зарплата, все будет в шоколаде, все наши мечты сбудутся. Я закончила университет с отличием факультет географии. Осталось работать там, даже начала писать диссертацию, но в какой-то момент я поняла, что не все в шоколаде. И начался мой внутренний поиск, который привел меня ко второму шагу. Второй шаг – это работа в эзотерическом киоске. Проработала я там более 15 лет. Передо мной были открыты все направления эзотерики. В киоск приходили интереснейшие люди, маги, целители, мастера и учителя разных направлений, просто ищущие любопытствующие. Я обожала свою работу, я в ней растворялась, я жила в ней. Ну, в какой-то момент я просто устала, и как многие современные девушки, я вдруг решила, что все, надо искать белого принца и никогда больше не работать. Боженька всегда нас слышит. И вот мой третий шаг. Я здесь сейчас, в Мексике, вышла замуж за белого принца. И он оказался действительно белым принцем. Дело в том, что он медбрат и его рабочая форма белая. К тому же он каратист, и его одеяние также белое. Ну и самое главное, это замечательный человек. Высокообразованный, жизнерадостный, здоровый, спортивный, умный. Ну, Мужчина, а мечта? Ну, тут тоже не все оказалось в шоколаде. И почему, вы спросите, вот, все вроде бы замечательно, нет никаких проблем, вот, просто живее, наслаждайся, вот, как говорится, и жили они долго и счастливо. Но не тут-то было. Во-первых, оказалось, адаптация мне не под силу. Я-то думала, что адаптироваться для меня это Запросто дело в том, что в детстве мы часто переезжали по работе отца, и я очень легко адаптировалась к любой ситуации, к любой местности. Но, как оказалось, я уже не та маленькая наивная девочка, а работа в киоске, а там порой я работала не просто месяцами без выходных, а.. Поскольку шеф часто в последнее время уезжала получать свое образование, чего требовала ее душа, все висело на мне. И единственное, что мне оставалось, это взять все в свои руки, и это меня превратило в более сильную железную женщину или леди. Да, неправильно выразилась, леди более жесткую, более консервативную и более категоричную, у которой все должно быть под контролем. Здесь другой климат, другой растительный животный мир, другой быт, другая культура, другой язык. Это невозможно изменить, это невозможно взять под контроль. Я оказалась неадаптированной и в социальной среде, и в результате я настолько оказалась зависимой от мужа, что меня это просто выводило из себя. К тому же из-за того, что я не могла изменить ситуацию, взять ее под свой контроль. Я начала бороться со всеми и все, и со всеми и вся. Ну, во-первых, с мужем, потому что он был рядом, ближе всех. С соседями, с друзьями мужа, с родителями мужа, с теми же букашками и растениями. Дело в том, что другой климат и другая растительность, другие животные. Здесь, например, те же Тараканы это не тараканы, это тараканище. И оказывается, крылья, они для того, чтобы летать. и Я представления не имела, что тараканы могут летать, а здесь все оказалось по-другому. К тому же я боялась, что все растения, все животные здесь ядовитые. И действительно, здесь есть скорпионы, змеи, тарантулы. Много ядовитых растений, много растений с такими способами защиты, где тебя так его ждет что мало не покажется. Плюс я боялась людей, я боялась выходить на улицу без мужа. И если я открою язык, сразу же все поймут, что я иностранка. Если поймут, что я иностранка, значит, решат, что я богатенькая девочка. И начнут продавать мне все подороже и подсовывать все похуже но страхов короче мне было много и еще что меня привело в тупик это то что я оказывается не была подготовлена к семейным отношениям Но я-то думаю что я очень умная, Но самым главным экзаменом который я не сдала это было доверие к мужу семейная пара просто невозможно без доверия без внутреннего доверия а в моей ситуации я должна была просто безобвенно доверять своему мужу ведь только он мог разрешить все ситуации мог объяснить мне особенности быта особенности еды сделать те же документы Потому что я не знала, как это, я даже не представляла. К тому же из-за того, что я в какой-то момент настолько устала, настолько устала работая, я просто настолько хотела убежать от всего этого, что поскольку Боженька меня услышал, он... Меня не просто забросил как можно дальше, он предоставил все возможности полностью уйти из прошлого. У меня не было интернета в течение года, я считала, что я единственная русская в Мексике. И Да, муж мне предоставил все необходимое для того, чтобы я не чувствовала себя несчастной. Он наладил интернет. Он помог мне найти других русских, друзей. Он предпринял все, чтобы сделать меня счастливой. Но тем не менее, все это меня просто вывело из себя. Я начала истерить. Я начала мстить мужу за то, что я потеряла свою независимость, за то, что я должна доверять ему борьба со всеми вся привела к катастрофе и я была настолько нервная что как-то мы проходили тест на уровне стресса и по уровню стресса тест крови я побила все рекорды я не просто побила все рекорды я настолько взлетела в этом уровне стресса, что психиатр, который принимал эти анализы, просто развел руками и даже не нашелся, что сказать. Итак, я думаю, вы понимаете, к чему все это привело. Мои вечные истерики, недовольство всеми, вся. Просто не могли привести ни к чему хорошему. И в один прекрасный момент муж мне просто сказал, знаешь, я тут посмотрел. Я думаю, я не могу сделать тебя счастливой. И если я не могу сделать тебя счастливой, то, может, и не стоит дальше продолжать эти отношения. И вообще, никто не сможет сделать тебя счастливой. Единственный человек, кто может это сделать, это ты сама. Но, как говорится, русские не сдаются, и я все эти пять лет искала как исправить эту ситуацию. Я была в поиске через интернет. В интернете можно найти все, И я копалась, находила какой-то способ, начала штудировать его, заниматься, применять. Доходила до какого-то результата. И, и потом бросала. Дело в том, что... Я не просто начинала применять, я полностью уходила в это, закрыв глаза на все остальные составляющие моей жизни. А они начинали падать, пропадать, и требовали к себе внимания. И я просто вынуждена была уходить в быт. А поскольку быт уже был заброшен, я настолько уходила в него, что однажды опять вставала начинала всех и все ненавидеть, все оказывались виноватыми. Вдруг замечала в зеркале, что я начинаю стареть. Это меня тоже не устраивало. И опять уходила полностью в поиск. Опять что-то находила, начинала исправлять. И... и опять все бросала, опять уходила в быт и так по кругу. И когда я уже решила, что все, я уже не, в интернете нет ничего, что мне поможет, а что это бесполезно, я вдруг нашла Елену Дегурову. У нее выложено очень много видео в Ютубе. Я начала их не просто слушать, я начала их конспектировать и не просто конспектировать, а практиковать. Начались какие-то изменения в моей жизни. И я поняла, что я хочу чего-то большего, я хочу идти дальше, я хочу идти глубже. Я связалась с ней, и вот я сейчас нахожусь в коучинге. Один, один секрет на миллион, как стать счастливыми. Я его начала 1 сентября, сейчас уже 9 марта, и я до сих пор его не закончила. Я даже не представляла, что один курс, один коучинг может быть такой продолжительностью. И... И я просто счастлива, что я все-таки решилась, начала этот коучинг. Какие я получила результаты, какие достижения? Ну, прежде всего, то, что я делаю, это видео. Я совершенно не разбираюсь в интернете и в технике. Все, что я знаю сейчас в этом всему этому меня учит муж дело в том что в нашей семье он ответственный за за коммуникации и за технику и тут я не просто делаю это видео дело в том что когда я работала я знала все про своих клиентов ну Конечно же, когда они уходили, я забывала все, они опять появлялись, я все вспоминала. Но при этом, когда заходила речь обо мне, я ставила стену, становилась танком. Настолько было сильное табу о моей личной жизни. И вот сейчас, как вы видите, я рассказываю о себе. Вторым моим достижением было... Мое состояние... Во-первых, я мое состояние не просто изменилось. Когда я сюда приехала, мои вибрации настолько упали. Ну, сами понимаете, страх, борьба, сражение, агрессия, все это приводит к тому, что... Ну, это эмоции низкой вибрации. Естественно... В этих эмоциях ты привлекаешь ситуации той же вибрации, и вот это вот мое состояние привело к тому, что начал меняться муж. Дело в том, что когда, когда я вышла замуж, мои вибрации были достаточно высокие, и естественно я привлекла и мужа такими же вибрациями но когда я сюда переехала и не справилась мои вибрации начали падать естественно я потянула за собой мужа он перестал заниматься спортом у него начались проблемы со здоровьем проблемы с друзьями все они отпали у него начали, он начал прибавлять весе стал нервным у него появились страхи, и, и самое главное, он все чаще начал поглядывать на кружечку пива. И тут, когда я начала меняться, не говоря ему ничего об этом, не говоря, что вот, что с тобой происходит, просто начала принимать свои мысли, свои эмоции, свое реагирование. Мое видение мира начало меняться и постепенно, постепенно мои вибрации начали расти, и, естественно его вибрации тоже начали расти. Он изменился. Сейчас у него восстанавливается вес, он опять занялся спортом, нему вернулась радость к жизни, появились друзья. И самое главное, начали возвращаться его мечты. Он вдруг мне сказал, что он, у него была мечта. Дело в том, что он занимался КАТ с 4 лет. Но когда женился, забросил его. И, конечно, я приложила к этому руку. Осознанно или неосознанно, дело в том, что я здесь была совершенно одна, как вы поняли, и он целый день на работе, и еще и вечером он пропадает на карате, и, естественно, меня это не устраивало, я начала ходить на карате с ним, посещали вначале одного мастера, потом другого, третьего, и мне не нравилось ну не мое это карате и в конце концов он бросил это занятие и в какой-то и тут он мне говорит знаешь мне вот э, зеленый пояс по карате а я еще с детства мечтал чтобы у меня был черный но мне не было на это возможности и сейчас я подумала почему бы вот мне не начать опять заниматься и осуществить свою мечту и зачем я этого хочу не ради пояс не для того чтобы он висел на стенке дело в том что в какой-то момент своей жизни он даже преподавал проты и когда я сравнила всех мастеров которых мы с ним посещали и его занятия как-то мне даже давал свои занятия дома и я увидела что на самом деле его подача материала то как он отдает она намного интереснее, намного действеннее. Это вот как раз то, в чем он растет, в чем он живет. Он дает не просто самозащиту, он дает другое видение жизни, другое реагирование. То есть идет работа не просто с телом, идет работа с сознанием. И я ему как-то это сказала, и, он, и я думаю, он это запомнил. И, и действительно он так чувствовал, он так видел, ощущал это, и говорит, вот, так что хочу этот пояс, чтобы начать преподавать, чтобы чувствовать себя по-другому, ощущать себя. И я думаю, это очень сильное достижение того, к чему мы пришли. И, естественно, наши отношения стали более глубокими. Я перестала истерить. У просто сейчас нет в этом необходимости. И я счастлива. Другим достижением было, наверное, мама. С мамой у меня были ужасные проблемы. Тем более, это любимый сын. Настолько любимый, что она даже не скрывает перед своей дочерью, что сына она любит больше. И естественно я возмущалась, возмущалась по поводу и без. То она положила вот мужу побольше еды, то вот его кофе вкуснее. Ну много там мелочей, тем более разная культура, разное понимание и видение мира. И мама ради счастья сына хочет научить супругу тому, как делать его счастливой. И вот тут вот, не знаю, в какой момент это произошло, но наши отношения изменились. Как оказалось, у нас очень много общих интересов. Мы очень-очень похожи. И вот даже сейчас она мне дала возможность, а мы сейчас у них дома, сделать это видео. И столько времени находиться в тишине. Это просто невозможно я считаю это очень большим достижением следующим достижением были соседи С соседями у меня была война такая война что одни соседи даже не разговаривали со мне, со мной в течение трех лет и занимаясь собой в какой-то момент я просто перестала их замечать я начала заниматься собой и, и если раньше я 24 часа в сутки прокручивала себя в голове, то, что вот они сделали, то, что они сказали, не так посмотрели, и вообще какие они плохие, ну я же не могу быть плохой, я же хорошая. А тут вдруг, да вроде бы и нет у меня никаких с ними проблем, и ну, я просто занялась собой. И знаете, что он начал все меняться, хотя я не прилагала к этому никаких усилий. Дело в том, что когда ты резко падаешь, те, кто рядом, тоже падают рядом с тобой, ты тянешь их за собой. И когда ты растешь, человек либо растет вместе с тобой, либо если он не способен расти, он просто уходит из твоей жизни. И также произошел произошло с соседями. Те, кто не готов был расти вместе со мной, они просто съехали. Как раз те соседи, которые не разговаривали, а те, кто так и не готов был расти, но тем не менее просто не было у них возможности переехать. Они вот эту вот свою агрессию, поскольку уже не могли ее перенести на меня, ну просто меня, я уже была в других вибрациях, они просто начали ругаться между собой. А те соседи, которые были готовы расти, у них наоборот пошло, пошли очень хорошие изменения. Вот один сосед, например, он полностью ушел в творчество, у него теперь очень любимое дело, и он весь прямо сияет, и естественно это сияние, оно просто распространяется во все стороны. А, а что, что меня поразило в этом курсе, то что если вы знакомы с этой терикой, психологией, везде курс состоит из двух частей. Первая часть У -у -у. всегда это когда мы избавляемся от всего лишнего, больного и ненужного. Вторая часть – это когда уже наш сосуд якобы пуст, мы его заполняем уже вот как раз любовью, счастьем и так далее всем таким вот высоковибрационным, высокодуховным. Здесь же все наоборот. Вначале мы работаем состоянием счастья, принятия и только потом уже мы меняем и трансформируем реальность и освобождаемся от этого лишнего, больного и ненужного почему же это и почему это работает самое главное это работает потому что дело в том что когда дело в том что все наши эмоции плохие хорошие это наша энергия мы не можем от нее избавиться мы просто обесточимся да и невозможно это избавиться это представить вот быть обесточенными и другое дело, когда ты принимаешь свои эмоции, принимаешь свои мысли, принимаешь ситуации, которые с тобой происходят, тех, кто рядом осознаешь, что ты сам это создал, ты начинаешь принимать себя, и отсюда вот как раз и рождается вот эта вот любовь к себе. Это не тот эгоизм или самолюбование, это вот как раз. Действительно, любовь к себе, и когда ты начинаешь вот так себя ощущать, вот эта вот любовь, она в какой-то момент выходит за берега и заполняет всех и все вокруг. И вот когда как раз ты в этом состоянии изобилия и наполненности, и ты уже видишь вот эти вот ситуации, ты берешь эту эмоцию, осознаешь ее, и уже тогда ты сможешь ее трансформировать в то, что нужно, и значит начать менять свою реальность другим пунктом, который мне очень нравится, это то, что ты не идешь здесь одна, как я делала это раньше. Во-первых, есть личный Skype Елены, где ты можешь задавать свои вопросы. Во-вторых проводит живые встречи, сейчас они проходят по средам, возможно, со временем это будет как-то меняться, трансформироваться, где-то можешь, но сейчас они точно есть, и здесь ты можешь задавать вопросы и получать моментальный ответ, и ты работаешь в группе, и другие тоже задают вопросы, и на их вопросах, и ответах на них. Часто ты слышишь ответы на свои вопросы, которые не задал, но где-то вот они у тебя крутились. И еще есть чат, чат в скайпе, где народ общается, делится своими достижениями, своими осознаниями, то, к чему они пришли, и ты видишь вот, как они барахтуются, и можешь поделиться своим барахтанием. Это тоже очень помогает, поддерживает. И следующим пунктом мне понравилось это техническое обеспечение дело в том что я совершенно не разбираюсь в компьютерах в технике и, и а, даже для того чтобы записать это видео а, но ну, я же не могу все время теребить мужа он работает он занят и у него все-таки своя жизнь свои какие-то интересы и я смогла записать это видео и даже отправить как раз вот благодаря мужу Елены который не просто прекрасный специалист в этом вопросе, но он пошагово объясняет и учит, как бы сделать вот это, то. Если есть какая-то техническая проблема, быстро ее решает. Просто без него невозможно было бы вот этот курс и все остальное. Следующий шаг, который очень не нравится, это вибрационное сопровождение приведу пример для того чтобы понять что это такое дело в том что в прошлом у меня была подруга очень замечательный человек и когда я работала в киоске я работала с собой как и все эзотерики я работала с избавлением от всего лишнего больного и ненужного и я пошла в глубину я работала с кармой работала самостоятельно, сама составляла себе план. Естественно, в какой-то момент я поняла, что мне нужно с кем-то делиться. И вот у меня появилась эта подруга, порой я делилась с ней, ну что-то типа, знаешь, вот у меня тут пришла какая-то идея, что ты думаешь по этому поводу? Или, а что ты думаешь, если я вот займусь вот этим не опасно ли это не приведет ли это меня к чему-то такому ужасному мы с ней обсуждали она не лезла в мой процесс не говорила вот и должен делать это то то она занималась своими делами она просто жила и в какой-то момент я заметила что осознания идут глубже и не просто глубже я начала вспоминать прошлой жизни я начала чувствовать ощущать их осознавать и вот в тот момент когда на ушла из жизни ей было уже 70 лет <смех> я перестала видеть вспоминать вот эти вот прошлые жизни и как раз я тогда и поняла что находясь просто в ее пространстве ее вот в этом у меня происходили процессы и как раз так здесь и происходит за счет вот этого вибрационного сопровождения Процессы идут глубже быстрее, приходит осознание и просто без этого, я думаю, бы я бы застряла и работа бы остановилась. Помимо коучинга я прошла курс леди, да. Женщина, которой мужчины деньги говорят, да. Естественно, я думаю, каждая женщина этого хочет. Курс всего лишь семь уроков по продолжению, но настолько они насыщены, настолько там много практики, что, прошу, я этот курс, я в течение месяца ещё доосознавала, прежде чем начать работать с этим, и штудировала, и возвращалась снова, и снова, и снова, и прошла его перед Новым годом, и уже месяц потом еще осознавала, и уже я вижу результаты, приведу только одну ситуацию в качестве примера. Однажды мы с мужем пошли искать подарок маме и зашли в ювелирный магазин. Я начала примерять сережки. и Тут мне понравились одни сережки, ну, как раз вот эти вот сережки. И я начала крутиться, восхищаться ими. И когда он увидел, как они мне нравятся, и посмотрел на сцену, он вдруг сказал: "Так, стоп, мы ищем подарок маме. И вообще у нее смуглая кожа, то, что идет тебе, ей не пойдет." Ну и все, забыли об этой ситуации. И вот когда у нас была годовщина 5 лет со свадьбы, он вдруг раскрывает коробочку, и там вот эти вот сережки из белого золота. Купил он их кредит, но ну, ну, это не важно. Важно то, что курс работает. И сейчас я начала также курс ключик к женской мудрости. VIP-пакет. VIP кстати, все курсы мне подарил муж. Это тоже очень такое достижение. Uh -huh. И в этот курс, в этот пакет входит также марафон "Триумф новой женщины" и "Флешмок мужчина и женщина". Это очень большой такой курс. Я его только начала, и поэтому думаю лучше о нем. Возможно, когда-то я расскажу о нем в другом видео. И на этом, я думаю, завершим. Дело в том, что меня ждут на празднике. День рождения. Я очень благодарна Елене и Дмитрию. Благодарна себе за то, что наши души где-то вот на каких-то уровнях договорились о том, что мы встретимся. И о том, что появилась эта возможность. И, и просто мне повезло. И если вам это тоже поможет, это будет просто замечательным. Я желаю вам счастья в вашем поиске, чтобы у вас все получилось. Я просто уверена, что у вас все получится, и вы получите именно то, чего хотите, и того, чего желаете, чего и я вам желаю. Так что всего доброго, добрый путь, друзья, удачи вам и счастья. Благодарю за внимание.